Всем доброго времени суток, друзья. Затеял я реставрацию своей кухни. Ну и хочу показать. Честно говоря, я не хотел снимать это все дело, но моя супруга мне сказала, сними на память, даже для нас. Ну, так как она меня убедила, показываю и вам. Кухня довольно-таки старая. 20 лет этой кухни но функционал этой кухни очень хороший ну и в принципе дерево я сравнил с тем что сейчас предлагается в принципе и скажу честно я не в состоянии сейчас потратить почти 12 тысяч евро на кухню ну и что-то я так подумал думаю реставратор я или не реставратор ну, я решил отреставрировать кухню. Часть кухни я уже загрунтовал. Вот если видите. И часть еще не, не трогал. То есть как бы это будет у меня в двух стадиях. Снял я уже дверки, начал зачищать дверки. Возня, конечно, большая. Но что сделаешь? Делаю я это все на балконе. Вот купил машинку, которая шкурит. И кое-что делаю машинкой, кое-что делаю руками. Дверцы здесь дубовые. И то есть с одной стороны эти дверцы зачищать легко и краска ложится очень хорошо ну и давайте посмотрим какой грунтовкой я пользуюсь это в испании что может быть кому-то это действительно и пригодится да то есть давайте сейчас покажу какими примочками я пользуюсь в зале я организовал вот такой небольшой бардачок для того, чтобы хоть как-то все было в одном месте, чтобы не путаться. Вообще, честно говоря, очень тяжело и реставрировать, и поддерживать все в порядке. Ну да ладно, давайте к нашей теме. Так, чем я грунтую? Грунтую я уже испытанным, испытанной в Испании фирмой не один год. Это у меня фирма Монто вот этот грунт очень хороший основа водная чем почему я ее выбрал потому что во первых она без запаха то есть вы когда красите нет никаких посторонних запахов ничего это это очень очень большой плюс так краска тоже фирмы monto тоже на на водной основе там, где она тут вот. вот такая номер у меня вот 19 я выбрал но ну, потом по цвету посмотрите какой это цвет мне он понравился дальше значит шпаклевка шпаклюю я заделываю там всякие дела в мебели это агвапласт Дерево цвет белый Вот такая вот штука Если кому-то нужно То уже знаете Это тоже хорошая шпаклевка Она проверена годами То есть все работает отлично Потом Обратите внимание Я вот на эту вещь обращаю Очень большое внимание на белый клей Здесь у меня белый клей Ну Вот но он водостойкий. Он стоит в два раза дороже обыкновенного белого клея. Но это, поверьте мне, стоит того. Поэтому, если вы будете что-то на кухне подклеивать, то обязательно берите водостойкий белый клей. Это вам потом сможет сэкономить время в дальнейшей реставрации. То есть, кухня это все равно агрессивная среда. Где-то вода где-то что-то жир понимаете поэтому лучше всего чтобы это все было как говорится ну ролики покраски шпатыля, это я обсуждать не буду это везде все одинаково единственное ролики <coughs> ввели новые вот такие ролики вот на такой основе нам как бы поролон но не совсем поролон и мне он нравится, кладется, это совсем недавно выпустили, вот такую новую штуку. И мне она нравится тем, что кладется краска вообще просто бомба. То есть, вот эта новинка сезона, можно сказать. Так, дальше. Ну, я взял в замену, потому что они куртятся быстро. Что еще? А, что еще? Вот. Ну, это я на будущее тоже... Купил, значит, это называется готеле. Что это такое? Нажимаете на кнопочку, и оттуда выпрыскивается шпаклевка такими капельками. То есть готеле, вы знаете, в Испании очень много стен просто гладкими не делают. Стены в Испании это отдельная история, и поэтому, чтобы как-то скрасить вот эту неровность стен, пользуются вот этим вот готеле. Но этот готель очень хороший, не надо ни щетку, ничего. Просто нажал на кнопочку, она поплевалась, и у вас все хорошо. Стоит 10 евро на маленькие работы. Это очень даже супер-пупер-пупер. Пупер. Ну и все. На этом пока маленький обзорчик закончен. Ну и дальше буду вас держать в курсе, как это все у меня проходит.